Всем привет, дорогие друзья, это вторая серия выживания бомжа в деревне, и я тут подумал, долго думал, в общем, я живу как бы здесь, но у меня появился паспорт, у меня появилось оружие, изумруд и немного денег осталось. В общем, короче, вот этот пистолет и 5 айбойм. Короче, мне вот этот вот дед, который старик. Тут просто есть объявление, и здесь как бы требовался уборщик в доме у старика, плата 150 рублей. Я это выполнил, и он мне подкинул, так скажем, оружие какое-то. Поэтому мне повезло, у меня теперь есть как бы... Макарова и 5 обоим с патрулями. Но светиться лучше не надо, потому что здесь же есть полицейский и лучше не надо. Так, опа, но. -на. Так, требуется шахтер рядом с полем. То есть. Я так понимаю, где-то на поле есть типа шахты или что-то такое. Или мне придется самому копать, я так и не понял. Опа-но. А это хорошо. Ну, в смысле, плохо, но Для меня это очень хорошо Мы можем... Я могу подзаработать Благодаря бутылкам Так Ну-ка посмотрим, сколько стоят Вот эти вот все бутылки ну, посмотрите, просто вот там вот бутылки валяются. Ладно, давайте уже весь, всю деревню тогда уберем От бутылок. Хотя бы немножечко. Так, ну, я думаю, хватит. Да, здесь ничего нет. Вот, короче, вот этот вот старик. Мне ну, да, таки вот, вот эту пушечку и 5 обоим магазинов с патронами так здорово так по 2 рубля не стоит подаем по 5 продаем тоже по 5 тоже продаем тут по 10 рублей нифига себе полтос заработали полтос неплохо кстати неплохо но предлагаю сходить и собственно посмотреть что жить и сколько жить там платит вот это огромное поле давайте вот здесь пойдем так пойдем и да вот ведут э, какие-то работы так главный рабочий артем и рабочий андрей так так здравствуйте э, привет хочешь э, работать ну да я не прочь поработать шахтером так ну для этого для того чтобы работать тебе нужен паспорт бинго И я не зря купил паспорт который стоил между прочим 2000 рублей но у меня как бы паспорт есть поэтому я думаю я могу приступать к работе в общем в общем то да так вот эту землю наверное Выкину куда-нибудь вот сюда. Так, рабочий Андрей. Я так понял, мне надо выкопать глубокую яму для шахты. Так. 100 рублей стоит деревянная лопата. 100 рублей стоит деревянная кирка. За 100 булышника мы получим 200 рублей. То есть я отобью и лопату, и кирку. А вот за 32 земли я получу всего лишь 50 рублей. То есть себе. Ну, ладно. мне есть 50 и... принципе, 50 и 50. То есть, у меня есть 150 рублей. Не хватает еще 50 рублей. Не хватает. Не хватает чтобы купить еще и кирку. Но я думаю, на кирку мы заработаем благодаря лопате и земли. Ну ладно, так, банк нам нужно срочно обменять это. Нам нужно обменять. Так, так деньги. Так, молодой человек, деньги меня. Меняем деньги, да-да-да, меняем деньги. Но не надо обманывать меня на деньги. Меняйте деньги, но меня на деньги не надо обманывать. Так. Ну, вот у нас есть соточка, так что можем в принципе пойти и купить себе лопату деревянную. Но я не знаю, насколько ее хватит, поэтому. Так, у нас есть лопата. Ну да, будет немножечко трудновато копать. как глубокую яму надо копать ну да я такими темпами буду долго копать я надеюсь что им привезут какие-нибудь не знаю каменные или, может, железные лопаты А то как-то деревянные копать ну это долго будет это прям очень Сломалась Да, Что, давайте продавать тогда да. 50 рублей Ладно, давайте тогда да. Вот и сломалась моя первая лопата А мы даже до камня с вами не дошли Ть, Круто и Там еще по-моему, лестница нет, А как и будет выбираться Я, если там не будет литься. Ну, ладно Так, здорово. Мне нужно еще, да, вот еще. Есть у нас еще есть соточка, покупаем еще. Как-то по -по подлагал немножечко Майнкрафт, но это нормально. Мы уже потратили 200 рублей на лопату, а получили всего лишь болтос. Как-то невыгодно получается Но я думаю, сейчас будет все идеально И мы получим свою первую соточку За землю Будет Очень даже круто. Ну да, работа здесь прям Ну на очень-очень долго Теперь, Что же здесь будет потом? Ну ладно пока просто копаем так по-моему мы свою лопату одну отбили Вот и наша первая так скажем, ska... деньги, деньги мы этой, вот, так скажем, моя первая выручка, соточка целую соточку у нас заработали, отбили примерно, ну не сказал бы то, что прям две лопаты отбили, мы отбили только одну и то, которое мы первый раз купили, ну ладно. Так, думаю, ночью мы работать будем тоже. У вас где-нибудь можно поспать. Повезло. Можно поспать. Наконец-то, первый раз. За два дня посплю. кто а я спал только... Так, ладно, не будем здесь слазить. Мы у вас немножечко поспали, надеюсь, вы не против были. Хотя, я думаю, они не... помогать должны да. Ладно. Ну пока что-то работа такая себе, в принципе. Она не, она не прибыльная. Потому что мы еще даже до камня не дошли. Из-за этого, наверное. Ну, я надеюсь, что им все-таки завезут. Да, хотя бы каменные лопаты. Блин, интересно, сколько будет каменные лопаты стоить? если она будет стоить дороже то это как-то нефти хотя Надо... в принципе-то и покрепче будет чем деревянная ну Но... как бы надеемся только на лучшее надеемся на лучшее Так, ну в принципе, что сказать я могу? Отбили вторую лопату хотя бы. уже три лопаты. Да. Ну ладно. Так, дра, дра, Пришли менять еще соточку. Хотя погнали, -ка, может быть? Я думаю, пока можно бутылочку пособирать. Так, ладно, давайте пособираем, наверное, бутылки, что ли? А их тут, в принципе, то и, и немало. в этом срачу просто жить я не понимаю так все а, нет, вот еще одна ну все вроде бы чисто дальше Так, все чисто вот эти вроде бы стоят по 10 рублей того у нас уже есть 40 рублей все остальные по моему по пятерке стоит кроме вот этих, по-моему, 2 рубля стоят. В итоге у нас... Ну, все, выливают за этой бутылочкой. Ну, неплохо все равно, неплохо. Ну да. Интересно, нас хватит еще на одну лопату если мы сейчас это все обменяем у ну, обменщика. Мне просто интересно, ребята. Если хватит, то мы купим еще одну лопату, и тогда нам не придется бегать туда-сюда, чтобы не иметь деньги. Но если, конечно, получится, потому что. Вс-таки навряд ли. Так. Того нет. Не хватает 20 рублей. Нет, да, не хватает реально 20 рублей. Слушайте, я уже пойду. Очка. Сварым вот здесь. Вот. Ну, чуть-чуть. Да, вот, вот здесь. Вот. Думаю, все, хватит, хватит, хватит, хватит. Бежим. Пока он не видит, можем продать. Можем продать а блин. Серьезно. Серьезно. Ну, типа. Ладно. Я думал, я думал, будет как-то прибыль не что ли. В итоге оказалось. Ну хотя мы даже стака не добывали. Вот так чисто. Чуть-чуть. Так. Чек у нас есть но мы можем немножечко еще пообменять так да, вот так вот нормально будет есть две соточки есть Это... мы можем купить лопату еще одну Тогда я думаю, у нас будет прибыль идти уже в гору, на самом деле. Ну да, почему? Да, кстати, прибыль будет идти в гору, и так-то не в плохую сторону, если честно, сказать. здесь у нас есть две лопаты, уже Тоже... неплохо в принципе. -то. Надеюсь то что завтра и правда будет получше лопаты и завезут наконец-таки хотя бы что-ли лестницы. Интересно сколько будет стоить лестница? Ну, я думаю они будут недорогие рублей по 20 за... Или 20 рублей за штуку это слишком много да? Я думаю рублей 5 за 10 штук это будет нормально Так, в принципе, неплохо. Может, тут второй план в, смысле, в смысле. Так. Уже реально интересно, сколько мы заработаем уже. Если это будем еще. Я думаю, мы должны заработать рублей 200. Может, быть, чуть даже Больше. Блин. все таки реально 200 рублей заработали. Ну, отбили две лопаты, но в плюс не ушли. Ну ладно, в принципе, мы не... не так уж и плохо. У нас есть 200 рублей. И это неплохо. Также у нас есть даже у нас... у нас паспорт. есть. В общем, неплохая такая серия получилась. В общем, подписывайтесь, ставьте лайк. И всем удачи, и всем пока.